Осень как осень, вечер как и вечер, Те же друзья, но что-то не так, Будто мы здесь, а где-то за речкой душа остались, как на постах. Может быть, надо, плюнув на память, Выпить бокал и крикнуть «Ура!» А на пахтеле чашу разбавить Щек солдатскими стопорами. Вечер как вечер, музыка толстая, в родине со с новой доской, Пьем залга, будь с духом и гнется, Их вспоминаем снежной доской. С нами победы и поражение юности соля висков, Седина, ах, память И унижение нашей медали и ордена. А на душе отчаянно горько За пацанов, одетых в гранит, Счет предъявила, и перестройка золотом стала, вся, что блестит. Нынче части, маркизы, доллар секс обновляют наш быт. Стали в цене поповские ризы, салон кумач, что будет пробьют. Вечер как вечер, музыка тосты, ой, знакомые лица. Час наш пробьет, мы тоже уйдем. Будет покой, что в модулях санился, Хуже, когда хоронят живьем. Может, не модно прошлым гордиться. Дескать, что было, это не в Только Алган по-прежнему снится. Снова за речку память зовет. Может, не модно прошлым гордиться. Дескать, что было, это не в только Афган по-прежнему снится, Снова за речку пахнет, за